Вот клубный дом Родонитовый. Мы вышли пять минут и метро. Я не понимаю, зачем мы застраиваемся заборами. Все выше, выше и выше. Все больше, больше и больше. Кстати говоря, тут вот вид из окон вот этой стороны, кстати. Вот. Да, он выходит на, на парк, да. да там, там видно парк, лесопарк. Да. Но это недолго, видимо, будет, да. потому что там построят развязочный узел, автовокзал, автовокзал и золотой, да. Центр. И сейчас его называют золотой кастрюлей. Жители будут наслаждаться из окон кастрюлей. Она, видимо, закроет вид на парк, на лес. Это, кстати, единственная страна, откуда Леста видно. Да я думаю, что и леса там как бы немного видит. леса он очень далеко. Далеко, да. Он очень далеко, поэтому, я думаю, эффекта этого не будет. на 16 этаж пешком я вам скажу это не просто в тех домах где потолки 3 метра но зато нам обещают умопомрачительные виды так мы на 16 этаже правильно 16 этаж так это александр петрович вы отвечаете за ну, техническое обеспечение Техническое обеспечение. обеспечение, супер сейчас это лифтовая шахта правильно Там здесь файев Лифтовой холл, предполагается, полагается, три лифта, два грузовых, один пассажирский. Значит, проходим дальше, это коридор, Квартирный коридор. Давайте, вот, секундочку, секундочку, то есть здесь будут двери, соответственно, мы зашли в подъезд, дальше пошли квартиры. Вот одна, вот вторая, там еще, это уже квартира начинает, вот третья, да, три квартиры сюда и... Сколько 4 туда? Четыре туда. И 4 туда. Семь квартир на этаже. Окей. Идем туда, да? Направо сейчас. У меня, знаете, первый вопрос такой вот, пока мы идем. А из чего строится дом вообще? Ну, то есть, что за материалы? Надежный ли? Сколько лет простоит? Там, не прогрызут ли мыши стены? Ну, так. 100 лет гарантия на каркас жилого дома. Идем дальше, да? Монолитное ага. перекрытие. 50 лет дом до капремонта планируется. А, сейчас мы в одну из квартир зашли, да? Идем налево тогда? Как обычно, мужчины налево, идем налево. Тебе направо, ну, а налево. Монолитный каркас это что у нас? Колонны? Железобетонные колонна, железобетонные перекрытие. Материал ограждающих конструкций, это наружные стены и внутренние стены. Не перегородки, а стены. Это честный газозолобетон. Перегородки предполагаются из гипса позагребневых плит. Почему 100 миллиметров? Есть объяснение этому феномену? Ну, кто-то принимать ванну на крыше любит. Ааа, так это бассейн на крыше. Слушайте, да? точно я не понял сначала, точно даже бассейн на крыше. Ну и взгляд на деловой центр Сингапура, мегаполис во всей своей красе. А у вас такого нет, а в, в панельке есть, поняли? Покупайте дома в панельках, там есть бассейн ну, на крыше. Да. Мне кажется, это кто-то просто психанул и вытащил на крышу. Да, что только на крышах не найдешь. Ну ладно, это что такое? Ну, это снял трубные разводки, закладываются трубопроводы. Пока пустые. Отопление? А нет, нет. отопления еще не выполнялась. А это это для протяжки кабелей. Электричество. В монолитной плите укладывается кабельная трудная разводка, после нее затягиваются кабели. У нас разводка электричества-то где вообще будет? По полу? Она уже сделана. Кабельная выводится здесь уже дальше по стенам. А, вот столу, с этой точки уже пойдут по стенам. Да, ну да? только идет с э, трубопроводы, системы отопления и слаботочная. Ага. Ну, Стяжки. Я, э, отопление это горизонтальная разводка, да. да, у нас? Ну, в общем, я так понимаю, что здесь в строительстве ничего особенного нет, никаких инноваций. Ну, а обыкновенный крепкий, там, надежный да. дом. Я правильно понимаю? Да. Меняется схема, что счетчики системы отопления находятся в коллекторной, то есть общий доступ. Из подъезда будет доступ да, к счетчику. заходить не надо. А. Точно так же счетчики холодной и горячей воды находятся в помещениях мопа. Доступ к управляющей организации и нет необходимости проверять, заходить в квартиру. А это что такое? что за это ниша? Будущее коллекторная. Коллекторные будут устанавливаться трубопроводы отопления и коллекторы. На все квартиры будут вот в такой нише, да, Это очень удобно, кстати говоря. Кстати, очень удобно, да. Ну, удивите меня, Александр Петрович. Ну, давайте А зачем вот эти вот железные штуки? За этой стенкой, за 100-мм перегородкой, находятся вентиляционные блоки. Так. Это разгрузка. Дело в том, что вентиляционный блок должен только на высоту этажа. Где вентиляционный Каждый следующий этаж вентиляционный этаж на вот эти разгрузочные уголки. А, а сколько у вас вообще здесь, здесь на... Листов? Я понял, нагрузка на перекрытие какая у вас разрешенная? Перекрытие, как обычно, значит, 800 килограмм на квадратный метр. 800 килограмм на квадратный Нет. метр? 800. Это как было и в панельных домах. 800! Офигеть! Мы были в одном доме, я не буду называть, что это за ЖК, 150 метров на квадратный метр, ой, 150 килограмм на квадратный метр, вы можете себе представить? Мы там толком поставить ничего не могли, 150 всего килограмм, у вас 800, 800 килограмм! Ну, удивили, так, давайте, что дальше еще удивляйтесь южная сторона комнаты, это какой балкон? Да, отличный, отличный балкон. А, а почему он весь стеной то закрыт? Почему вы не делаете шире окна? Вот именно здесь в самой красоте то. Нет, нет, Подождите, стены, там, нет. смотрите, там балкон во всю стену, ну практически во всю. И здесь такое маленькое кошка Здесь надо кошка делать по максимуму, тем более Слушай, э, на юг там, там, это там это лес. лес. Это окна, это тепло очень большие. Окна, да, очень. Слушай, ну мы в 21 веке живем, и мы же понятно, там все просчитывается, отопление делаем. Но мы же упираем на новое качество жизни, в том числе виды из окна. Вы говорите, видовые характеристики. Ну, в смысле, но ну, как... значит, делать стеклянную стену. Значит, видовая характеристика Достаточно. видовая характеристика может быть какая? То есть я подошел, посмотрел свобочную скважину и увидел сквозь нее красивые виды. А может быть так, что я сижу на диване, вот здесь вот я сел и наслаждаюсь. Вот я, я про это ну, ну я это думаю что много этого размера, но дальше стеклянный в общем друзья если бы я делал здесь ремонт для себя то я бы сразу выкинул эти окна и поставил бы вот от несущей до несущей прям вот во всю стену но это лично мое а вы уж сами там будете решать вид да да вид да но как как-то наверное не очень Вид то. 16, в общем-то, общем вид, ну что, на, хотел сказать, промышленные районы города Екатеринбурга, на самом деле или нет, на спальный район. То есть мы видим типичный спальный район советского периода, правильно я понимаю? Ну, ботаника, она есть. Ботаника, да. Ну, в ней есть своя прелесть и свое очарование, видимо, поэтому люди здесь и покупают квартиры, на самом-то деле. Это точно так же, как люди на Уралмаше. я только здесь буду жить. Это точно так же, как люди на Визе, я только здесь буду жить. Кто, да, инфраструктура, друзья, родители, все понятно. Кстати, это вот один из бульваров на Ботанике, так ведь? Это ведь не единственное, если еще... Улица Родонитовая. Улица Родонитовая, да, и вот один из бульваров. Ну, может быть, по его названиям... А, кстати, с объездной есть? Есть сюда заезд? На, на, на Ботанику? С объездной? Там раньше что-то как-то через заправку люди да, заезжали. через заправку. Въезд, и сейчас да. заезжают. То есть это третий ну, получается. надо на Кристинского, а потом уже сюда. Ну, это третий въезд получается. Вот здесь два со Шварца и там да. один, ага. Чем вы удивите-то? Балконом хотели меня? Ну, длиннющий. Можно в сквош играть. Да. Отлично, отлично. А, посмотрим на восток? Обратим наши взгляды на восток. Я бы сказал, что самый крутой вид на восток. Ну, это на мой вкус. Потому что видны маленькие холмики парка ЦПКИО, и это радует. Ну, радует ведь деревья. Даже видно немножко Химашевский пруд вон там вот. Слушайте, уктус правда видно. О, если дети катаются на лыжах... Можно установить э, подзорную трубу и смотреть на склон, как э, ваш малыш будет скатываться вниз, а вы за ним наблюдать. Как вариант. Во, то, тема. О, кстати, аквапарк. У нас в Екатеринбурге есть аквапарк. Не только в Испании Коста Браво есть. О, можно вопрос? Провокационный. Почему вы швы заполняете пеной? Это не провокационный, это вопрос. Так по технологии полагается. Но она ведь разрушается. Два года Когда она рассыпалась. Она, болит, она на свету разрушается. Придеяние <смех> на нее ультрафиолетовое излучение. Пена идет разрушение. Когда она внутри замоновечена и заделана, 50 лет стоит. Ага, ну и ладно, это. я получил ответ. Ааа! <смех> -а -а, я нашел, вот же, вот же, проводка идет. Вот она же в плите у вас идет проводка. А -а -а. Под люстры, да? Подождите, то есть внутри плиты. А -а -а. Проводка внутри плиты. То есть сразу же. Класс. уже, а, к Да, к лампочкам. Да. Да. А если э, тот, кто купил квартиру, захочет поменять место расположения люстры или увеличить количество светильников, он как это должен сделать? Такая схема, возможно, например, при, натяжной. натяжной потолок. Да. Любую проводку, Ну или гипсокартон. Любое количество точечных светильников. Ну, опускаться, в общем, придется. Для при этой высоте. Да, да, да. Это, да, это, да нормально. Не, не я точно. согласен. Я, вопросов нет. Я просто уточняю, чтобы, ну, как бы. Получить ответ, вот. Слушайте, расскажите мне, вот, наверное, последний завершающий вопрос мой будет такой. Что такое white box? Вы сдаете квартиры, и у вас написано white box. Данный дом запланирован так, что отделку мы выполняем мопов, то есть первый этаж, проходы, лифтовые холлы. Дальше... На 100% выполняете? Да, все полностью максимально хорошая отделка. А квартиры? А квартиры только подготовка под чистовую отделку. А что это то такое? Черновая будет. Стяжка будет? Стяжки. Штукатуры... А штукатуренные стены будут? Да, то есть не будет обоев. А проводка будет? Конечно. А розетки установлены будут? Да, вода холодная, горячая будет установлена. Краны ванная ванна. одна. Одна. Одна ванная, один унитаз и один мувальный ну, называется. Сантиметр. Штукатурка дальше. Шт... Право, Штукатурка выбираю. каким материалом выполнена? Гипсовая смесь Гипсовая смесь. То есть она уже практически, практически ровная Потолки покрашены Штукатурки стены, потолки перетираются, но не красятся То есть они вот по сути вот в таком вот виде Подготовка Подготовка я То есть дальше мы можем либо их там зашпатлевать, покрасить Либо сделать натяжной потолок, либо гипсокартоновый потолок Уже хозяин дарит Хозяин дарит, все делает. Да, я, я понял, все Вот теперь white box, я понял У всех просто разные понятия, что такое white box кто-то умудряется вообще сдать без всего, как мы недавно выяснили. Вот если откинуть вопрос денег, mm -hmm. ты бы стал жить, вот, например, в этом доме? Клубный дом Родонитовый. Не знаю, возможно однозначно не могу ответить. Почему? Ну, потому что я альтернативный... Красивые подъезды, великолепные места общественного пользования, более просторные квартиры, Но если... более Нет, большие окна. Если рассматривать, например, вообще какие-то районы еще другие Екатеринбурга, да, или как, или... Я не знаю, то есть сейчас... Я... Нет, мы сейчас ботанику. Именно ботанику? Да. Но... Подземный паркинг. Возможно, да. Возможно, я бы, может быть, и купил бы там квартиру. На самом деле, я смотрел... Есть, если бы тебе дали выбор да. этой квартиры, то ты бы, так сказать, наплевал на жителей, которые ворчат по соседству и смотрят в окна на, э на этот дом то ты бы пофигу купил но ну, я не Жил. знаю но ну, возможно да если бы вам предложили обменять эту квартиру на такую же по площади но в новом доме он абсолютно новый у него красивые чистые подъезды большие окна и все там замечательно вы бы обменяли я бы очень подумала потому что очень бы подумала вот в, именно вот в, в точечной застройки да да Точечную застройку вряд ли бы поехала. Но подождите, а какая вам разница? Эта точечная застройка уже существует. Она уже есть. Либо вы из окон своей квартиры смотрите на этот прекрасный ну, фасад. Да. Либо вы из окон той квартиры смотрите ну, на это, это, не знаете. очень прекрасный фасад. Уж извините, панельного ну, это дома. Мои личные такие, вот знаете, я лично не люблю приезжать туда, где я не буду желанна. Угу. Я бы уехал бы, ну, на Фучика, может быть, просто в другой дом, который там по поновее стоит лучше, там, чем этот, например, где там поудобнее парковки и вид получше. Да. Татьяна Анатольевна... Вы выиграли грант, вы можете, вы можете любовь, да. любую квартиру в любом жилом комплексе нашего города. Я не могу сказать, что очень хорошо знаю все районы города, я так ну, достаточно ограниченная. Мне... Решение надо принять. Прямо да, сейчас. прямо сейчас. Мне нравится вот дом, вот ботанический сад. Мне он в принципе нравится, на него с удовольствием смотрю. Я смотрю с удовольствием на, у меня живет там сын, я люблю смотрю на Московский квартал, который строится. Угу. Мне нравится, как там организовано детские площадки, все закрыто, все красиво. Красиво, все продумано там опять же закрыто ну, там за изнач... нет там сносились дома и все это сразу изначально сделано для людей вот квартал этого дома это есть. квартал это сразу комплексно сделано это очень грамотно мне, мне нравятся подобные вещи центр наверное бы я не поехала потому что там действительно очень сложно туда въехать заехать и так далее вот я наверное, а вот большой центр автовокзал мне нравится вот эти ю ю южный вот этот район да там тоже и хорошие дома и там уже инфраструктура поинтереснее, конечно. Вот туда до бы я... До парка недалеко. И, там, и до парка недалеко, и метро тут рядом, и работа мне тоже <свят> удобно добираться. То есть, я бы, наверное, выбрала вот эти районы. А чем вас привлекает ботанический сад? Жилой комплекс, я имею в виду. Ну, конечно, но... взгляд на ботанический сад. <свят> это, То конечно. Есть обязательно вид <свят> должен быть? Ну, не обязательно, но это приятно. Это такой бонус, приятный бонус. Да. Это приятный бонус, безусловно. Вот видно, что он ну, сам по себе приятный. Знаете, красивый. Это тоже комплекс, в котором, конечно, будут живы, вот эти два комплекс? Ну да, сам mm -hmm. по себе. Я думаю, там будет и внутри для людей все сделано. Я, правда, не очень внимательно не могу сказать, что я изучала тут. Но я хожу, смотрю, как он строится. И иногда, мне кажется, что я была бы не против там существенно жить. Mm -hmm. да. И он все-таки как-то в стороночке от Ну ботаника. Да, да, да, да. Все-таки нет поближе в выезд, таких выездов, как здесь. там... Конечно, Вы тоже. Думаете, там проще будет? Там же Московская, там, конечно, будет на Московскую, трамваи идут. Там, я очень, знаю, что хорошо. там все будет. Не знаю, когда, но я слышу, что на Островского будет когда-то это будет улица общественного транспорта. Uh -huh. И, в общем, там есть перспективы. Uh -huh. Я не могу сказать, что я мечтаю. Я, кажется, больше бы автовокзал предпочла. Uh -huh. вот. Там, да, там мне больше нравилось бы. Друзья, если вам понравилось это видео то поставьте ему лайк, а также распространяйте его по своим знакомым. Наверняка они ищут квартиру и хотят выбрать наилучший вариант. Поэтому мои видео им подспорья, да и вам тоже. А также по поводу разбора дальнейших новостроек Екатеринбурга, Москвы, Тюмени, Ленинграда, я могу разобрать любой жилой комплекс и любые планировки, которые в нем есть. Поэтому, друзья, комментарии. А еще не забудьте нажать на колокольчик, тогда к вам будут приходить уведомления о том, когда выйдет следующее видео. Ну и подпишитесь на канал, конечно же, он же полезный. Я же стараюсь для того, чтобы вам была польза. Поэтому подписывайтесь. Да прибудет с вами Муза. Это был Иван Безруков.